легко потому что понимаем что нужно это Мы снова вместе, нам хорошо И пусть всегда мы будем рады Дожди стучащему в окно Тик-так, вот так, дождь стучит мое окошко Тик-так, вот так, а я иду гулять Тик-так, вот так, хочу побыть с тобой немножко Ах, боже!